Я так понимаю, Путин, Путин в курсе всего, что происходит. Почему он ничего не делает? И второй, если он раб на галерах, то чей он раб? Кто хозяин? Ну, во-первых, он в курсе, и это объективно понятно, потому что если вы наберете, так сказать, тему СССР в интернете, вы увидите, ну, как минимум, там десятки тысяч материалов, связанных с возрождением СССР во всех видах, которых только можно себе представить. Это первое. Вот. Эта информация не могла быть не донесена до него. Значит, Для тех, кто не слышал, и повторяю, значит, 25 января 2010 года я подал заявление в Зеленоградском районном суде о том, что я вступаю в должность временно исполняющего так сказать, главы всех субъектов, которые когда-либо существовали на нашей территории. 27 января 2010 года Значит, на совещании у президента Медведева этот документ лежал на столе. Так что с 27 января, как минимум с 27 января 2010 года, эта информация находится, так сказать, там, где она и должна находиться, у первых лиц. Вот. Почему он не принимает никаких решений, это вопрос к тому, кто не принимает. Вот. А если раб на галерах то чей раб, ну ищите, так сказать, тех, кто реально этим управляет. Вы же понимаете, что все современные псевдолидеры государства есть марионетки в руках третьих лиц. Ну вот простой, простой сюжет. Вот я вам сейчас расскажу, и все станет понятно. Вот недавно происходила встреча нашего сказать министра иностранных дел Лаврова с так сказать президентом Америки Трампом. А кто присутствовал в, на этой встрече? Нет, кто, кто, кто, кто был тем лицом, который присутствовал на этой встрече? Генри Киссинджер. Вопрос: а Генри Киссинджер имеет какое-то отношение к управлению государством, либо? Российской Федерации, либо Соединенных Штатов Америки? Нет. А что он там делает? Вам же по телевизору показывают, кто управляет. Вам их в лицо показывают. Они же приезжают сюда, встречаются с первыми лицами страны. Что, он не приезжал сюда никогда? Конечно, приезжал. Многократно приезжал. И вам все встречи по телевизору показывают. А теперь расскажите мне, каким образом дядя, не имеющий никаких титулов, званий и полномочий, вот, встречается с первым лицом государства. Вот как вы можете, так сказать, на улице, так сказать, ну, скажем так, позвонить по телефону и прийти в Кремль на личную встречу, так сказать, ну, к первому лицу? Можете такое сделать? Потому что существует определенный протокол этих встреч. И если эта встреча происходит, значит протокол это позволяет. Вот. А если вы этого протокола не знаете, значит часть информации от вас скрывают. Статус вам этого человека неизвестен. Вот. Нам-то это преподносят как встречу частного лица. Но как может частное лицо с улицы прийти и встретиться с первым лицом государства? Вот. Вам это все показывают, вам эти все механизмы, вам что не показывают встречи Бельдельберского клуба, Римского клуба, комитета 300, вам не, вы не можете найти структуру мирового правительства в интернете, все же это есть. Посмотрите внимательно, все это работает, все эти структуры действуют давным-давно, так сказать, на нашей планете, принимают определенные решения. Почитайте, так сказать, программное заявление Минахима ерсона «Наши планы относительно славян» и посмотрите, что сейчас творится на Украине. И вы увидите, что программное заявление Минахима ерсона сделанное в 90-х годах, ныне нашло свое, так сказать, реальное воплощение на территории Южной Украины и той территории, где они планируют построить Великую Хазарию. Там все написано. Разве это заявление кто-нибудь принимал к действию? Может быть за него голосовала Дума какая-то или Рада или еще что-то? Вопрос, а почему оно исполняется? Почему те документы, которые должны исполняться, никогда не исполняются? Например, продовольственная программа или там каждому советскому человеку, каждой советской семье отдельную квартиру. А вот какие-то непонятные заявления, у которых якобы нет авторов, якобы нет так сказать, людей, которые имеют к этому отношение, исполняется с точностью до последней буквы. Прочитайте внимательно протоколы сионских мудрецов, они на 99% выполнены. Вопрос, кто их выполнял? Все сидящие в зале, участники этого процесса. Почему это происходит? Потому что они не осознают, в какой реальности они находятся. Они становятся послушными марионетками в руках третьих лиц.